Ритмика, акробатические элементы, постановка классического и современного танца. На территории творческого развития «Созвездия», входящий в структуру культурно-досугого центра «Голицынский» свои достижения представляют участницы хореографической студии. Девочки регулярно танцуют на концертных площадках в округе, а сегодня выступили перед главой муниципалитета. Андрей Иванов посетил «Созвездие» и встретился с творческим коллективом. И девчонки, конечно, у нас участвуют по разным конкурсам, мероприятиям административным. Буквально только три дня назад мы приехали из Казань. Вот, получили первое место. А? Победили. Победили. Победили. Победили. Победили. да. Победили. Первое второе место взяли. В «Созвездии» занимаются не только танцами, но и вокалом, живописью, оздоровительной физкультурой. Также работают секции по боксу и цирквондо. Всего свою деятельность здесь ведет 21 клубное формирование. Работа не останавливается и летом. На этот период запланирована насыщенная культурная программа во всех пяти филиалах, которые входят в Голицынский КДЦ. Безусловно, да, безусловно, это есть, они пользуется спросом. Сейчас же это в основном дополнительное образование уже э, перешли как э, в сторону бизнеса. На этом сейчас зарабатывают деньги, а здесь это э, бюджетно, где и можно прийти и понятно. своего ребеночка отдать. Для такой масштабной деятельности необходим дополнительный зал для занятий. Об этом не раз говорили сотрудники. И решение нашлось. Здесь, на Советской улице, в левом крыле здания, есть просторное помещение, в котором можно проводить массовые мероприятия. Андрей Иванов ознакомился с предложением коллектива. Да. 469, Значит, это нам позволит увеличить и платную деятельность и количество клубных формирований. А то, что касается бюджетных платных, вопрос расширения их деятельности. На данный момент в помещении уже демонтировали стены и вывезли строительный мусор. Теперь необходимо провести обследование зданий и подготовить проект. Новое помещение позволит создать дополнительные условия для досуга и отдыха жителей разных возрастов. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».